Итоги кастинга на Универ-ТВ. Как победить стресс? Всем привет! В эфире универ а в студии Амир Ахтямов. Казанский университет продолжает образовательную экспансию. 10 октября состоялось торжественное открытие филиала в городе Джизак, Республика Узбекистан. Более подробно о длинном пути к открытию филиала в соседней стране расскажем в одном из следующих выпусков.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 Заке мы открываем филиал Казанского федерального университета. Это первый официальный зарубежный филиал Казанского университета. Телевидение ⁇ это многогранная структура, где его бренд формирует телеведущий. Именно этот человек является лицом телеканала и непосредственно общается со зрителем. Найти хорошего ведущего ⁇ трудная задача для каждого телеканала. О том, как с этим справилась новостная служба телеканала Универ ТВ, смотрите далее.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 Показатели тревожности среди граждан Российской Федерации составили 70%, сообщает фонд «Общественное мнение». О том, что способствует развитию тревожности и как с ней справляться, смотрите далее. Предпочитаю не читать новости, но иногда все же нужно быть в курсе дела. И если слишком сильно переволнуюсь, то помогают в основном...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 В Елабужском институте Казанского федерального университета в пятый раз состоялась педагогическая школа «Старт». Подробнее в сюжете.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 На заседании Экспертного совета по развитию исторического образования Приминор науки России Казанский федеральный университет выступил с инициативой об увеличении часов преподавания истории Отечества на непрофильных специальностях вузах. Об этом сообщает официальный сайт КФУ. Инициатива первого проректора, проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского и отделение Российского исторического общества в Республике Татарстан была озвучена председателем правления российского исторического общества Константином Могилевским на первом заседании экспертного совета